Приветствую, друзья! Сегодня хочу сделать прям совсем маленький обзорчик о том, как работает система парамайнинга Royal Club. Сегодня я зашла вновь в кабинет. Последнее видео я делала 18 октября, сегодня 23. И я вижу очень интересную картинку. На моем балансе уже 581, 18 было 528 призм. И в рублях это было 14,639, сейчас 16,273. И в долларах, посмотрим, было 206, и сегодня 255,73 доллара на моем кошельке. Курс сегодня 0,43. Последний курс был 40 центов. Рефералы 10 рефералов, за 4 дня пришло еще 4 человека в команду, мои партнеры стали приглашать и естественно все, все работает, начисляются проценты и так далее. Вот смотрите пожалуйста бонусы, вот они пожалуйста бонусы бонусы летят, это все суммы в призмах, на нашем счету это отражается вся в долларах, в рублях, в той валюте в которой вы ходите. Сегодня 25 октября и я вновь зашла в свой личный кабинет Рой Клуба. И давайте посмотрим, что же здесь я вижу. Вижу, что баланс у меня 67,75 с призм. И на счету 285-64 доллара. Давайте посмотрим, сколько это в рублях 18 238. Прошло всего 5 дней с моего последнего посещения данного кабинета. И вот такая вот динамика. Это мне очень нравится. Курс сегодня уже 0. 47 давайте перейдем ниже посмотрим статистику да видим все так же сумма инвестирования у меня не изменилась но мне уже доступна к выводу сумма в три раза больше доход от использования сервиса в два раза больше нежели я инвестировала поэтому ну, здесь очевидно все работает и отличная динамика развития всего рефералов 11 на первом уровне 9 второй уровень, уже даже есть третий уровень. Теперь давайте перейдем вот сюда в структуру дерева, и э, сейчас они активируют свое место, и я опять получу свои комиссионы, ну, естественно, и люди уже войдут в проект, и с сегодняшнего же дня, со дня пополнения баланса, они начнут участвовать в системе парамайнинга. Вот видите, все капают, капают, капают призмочки, последние Начисление было вчера. Отлично работающая система, мне очень она нравится. Вот наблюдаю, последний месяц прям вот целенаправленно наблюдаю за этой компанией, за тем, как это все работает. Мне действительно очень нравится. Я решила, что я буду принимать активное участие в развитии данного, данного проекта, данного клуба. Приглашаю вас в мою команду, у меня есть четкая стратегия, что нужно делать. Я уже наметила план как в течение полугода выйти на пассивный доход, то есть когда у вас копится в кошельке определенная сумма денег, и вы будете определенный процент выводить и решать все свои ну, какие-то текущие проблемы, а деньги у вас все равно будут размножаться в кошельке. Все мои контакты находятся внизу под видео. Получайте вашу инструкцию, с этим точно справится каждый. Много ума здесь не нужно, сделать регистрацию по инструкции, завести в кабинет 100 призм, это порядка сегодня 3000 рублей. И, конечно же, нужно поторапливаться, потому что курс растет. Когда я вошла, я купила 100 призм за 1700 рублей, теперь те же самые 100 призм стоят порядка 3000 рублей, а может даже уже и побольше. 25 октября в 19.47, по моему времени, я вновь захожу в свой кабинет, сегодня с утра уже записала один обзор и что же я вижу, на моем счету уже 609 призм и в долларах это 298,7 долларов. Нажимаем на рубли, это 19, это 19 117 рублей и курс 0,49 долларов, то есть цена за один призм. Ребят, я начинаю все больше и больше влюбляться в этот проект, в этот клуб, кому-то и что-то доказывать здесь точно не надо, вот факты, вот аргументы, поэтому жду вас в своей команде, тут даже думать нечего, просто надо заходить, положить деньги, заходить, как я, в кабинет и любоваться тем, что у вас происходит. Вот еще один день. Сегодня 28 октября. Я вновь захожу в свой личный кабинет и вижу, что у меня на балансе уже шестьсот и сорок девять призм. В деньгах это триста и семнадцать долларов. Давайте посмотрим в рублях. Это сколько двадцать тысячи триста сорок семь. Курс сегодня 0,52 доллара великолепно хочу сказать давайте еще вот статистику посмотрим все те же две суммы инвестирования всего 200 призм я проинвестировала сюда да тут немножко денег мимо пролетело доход от использования сервисов 471 уже больше чем в два раза увеличился количество моих призм оборот структуры 6000 ну естественно с этой структуры я получаю тоже свои комиссионные вот так все работает ну вот, делаю завершающее видео в этой серии. Сегодня 4 ноября, и я решила делать короткие обзоры за несколько недель, как увеличивается доход в Рой-клубе в моем кабинете. Вот смотрите, на сегодня у меня уже 752,5 призм. В долларах это 564.38. Давайте посмотрим. В рублях это 36.135. И курс сегодня 75 центов. Ну что ж, это великолепно. Давайте еще вот сюда покажу. Статистика. Видим, что также количество инвестиций. У меня два сумма инвестирования. Также 200 призм. И вот здесь вот уже идут доходы. Доходы – оборот структуры. Доступно к выводу и бонусов у меня получено вот на такую сумму: 13 рефералов, 8 на первом, 3 на втором, 2 на третьем. Ну вот, и э, на этом я хочу завершить. Ребят, если вы также хотите выйти на пассивный доход. Все мои контакты находятся внизу под видео. Подключайтесь, регистрируйтесь, вносите свои призмы, пока не стоят еще совершенно адекватная цена и также получаете, как и я, на пассивном доходе. Все контакты внизу, как обычно, готовы ответить на ваши вопросы. Всем пока!